Всем здравствуйте, дорогие мои зрители! С вами Лара Шум, коуч по актерскому мастерству. И сегодня прямой эфир, не как обычно, но сегодня четверг. И по четвергам в 19.30 я провожу прямой эфир, где я рассказываю какую-то определенную наболевшую тему, но со своего мнения, со своего ракурса, так сказать, субъективное мнение, и каждый может с этим соглашаться или не соглашаться. Но сегодня у меня премьера моего ученика, премьера фильма в кинотеатре. И мне дали билеты и сказали сходить посмотреть, и я с удовольствием хочу это сделать. Поэтому я сегодня веду прямой эфир немножко пораньше. Это первое. Второе. Перед вами сейчас сидит такая умная тетя, да? Но на самом деле я только что снимала пробы, и поэтому вот у меня сейчас такой образ правильной такой женщины, да? Но а, это не отменяет того, что я сегодня буду говорить о чувстве вины от себя, от своего имени, так как я считаю а, и так как я вижу это чувство. Где-то такими жесткими словечками буду говорить. Вот это то, что я хотела сказать в начале. Также сегодня 99-й цикл передач «Слушаем», и кому интересно, можете посмотреть предыдущие циклы передач. Может быть, где-то вы найдете и свою тему. Итак, что я хочу сказать. Сегодня что мы с вами делаем? Первое, я а, расскажу свое мнение по поводу чувства вины по отношению к себе. Второе, чувство вины, которое нам пытаются навязать а, общество, коллеги, директор, от а, к окружения. И третье, что мы с вами сделаем, это я расскажу не такие небольшие техники, упражнений, которые вы можете сделать а, самим собой и попробовать попытаться это. Тут это чувство вины из себя достать. Вот так вот. То есть три этапа у нас сегодня будет. И начну сразу с первого этапа. Когда я чувствую вину в отношении себя, когда я эту негативную эмоцию чувствую внутри себя. Мне это неприятно, допустим. да? В таком случае вот я всегда рекомендую задать вопрос «Зачем?». Для чего? Для чего я испытываю это чувство вины? Зачем я испытываю это чувство вины? Я хочу испытывать это чувство вины. И, допустим, если в этот момент вы отвечаете себе «да», то в таком случае зачем я тогда вот хочу, да? А потому что, ну, нравится мне. Вот мне нравится быть жертвой. Мне нравится чувствовать себя несчастным человеком а, вообще во, во всей Вселенной. Меня никто не понимает, меня никто не жалеет. Я вот такой бедный, несчастный, да еще вот я тут накосячил, и я так хочу вот это снова, снова и снова проживать, мне от этого такой кайф, да. Если вы любите жертвить, и вы честно ответили себе на этот вопрос, что да, ну вот люблю я быть несчастным человеком, это же прекрасно, что вы уже ответили себе на этот вопрос, и значит, здесь можно а, самому себя начинать излечивать. Я люблю быть жертвой. А что мне сделать, чтобы я не стал жертвой? Да, может быть, такой ответ. Многие люди, конечно, здесь сами себе соврут и честно не ответят, но это уже их проблема, и здесь я уже бессильно, как говорится, и здесь вообще даже психолог здесь бессилен. Вы будете ходить на прием к врачу годами, но годами не признаваться в себе – это наш бич времени, когда мы врем сами себе. И мы где-то внутри знаем, что мы врем сами себе. Но если вы задали вопрос сами себе чувствовать, а зачем я испытываю чувство вины? Вот зачем? Да я не хочу его испытывать, не хочу. И вот если у вас произошел ответ, то, что вы не хотите испытывать чувство вины, здесь можно начать действовать И первое, что я всегда рекомендую, и почему я это рекомендую, вы думаете, я не испытывала чувство вины, я нормальный человек, да, и у меня есть те же самые эмоции, как и у других людей, и стыд, и вина, тем более представьте, что я всегда везде говорю, да, вот человек, который много пил, я бывшая алкоголичка. Вы представляете, сколько у меня должно быть чувства вины? Да мешок просто, какой-то мешок, паровоз должен быть, который я за собой везу. Везла. я так скажу, да? Потому что я, конечно, все это прорабатывала. У меня вот здесь я рекомендую задать вопрос, вернее, понять одну вещь. У вас не сто жизней, ребята, не сто и не 120. Живите здесь и сейчас. И если вы здесь и сейчас, но ну, не хотите испытывать чувство вины, потому что жизнь, если вы считаете, что ваша жизнь – это радость, это удивление, это счастье, то в таком случае вообще, а зачем мне испытывать чувство вины, да? Я хочу из него как можно быстрее выбраться. Тогда что здесь я рекомендую? Признать, что я испытываю чувство вины озвучить, то есть произнести вслух, что какое чувство вины я сейчас испытываю. А лучше всего я, конечно, рекомендую, самое классное, это все таки поговорить с кем-то. То есть можно здесь позвонить своему другу, подруге и вот сказать, слушай, я испытываю такое-то, такое-то чувство вины, и я хочу от него избавиться. Вот когда вы говорите «я хочу от него избавиться», вы уже начинаете действия определенные. То есть здесь можно подумать, а как я могу испов... избавиться от чувства вины, какие я могу предпринять действия. И вот здесь вы действительно можете предпринять действия. Если вы кого-то обидели, то можно ä, позвонить этому человеку или подойти к этому человеку и сказать «слушай, я хочу с тобой поговорить об этом-то и об этом-то». А, вообще рекомендую смотреть американские иностранные фильмы да Там очень часто вы услышите Ты хочешь поговорить об этом? А, я хочу поговорить об этом Давай поговорим об этом И вот как раз, когда мы проговариваем Нам уже становится легче, проще Или с этим запросом обратиться к профессионалу, к психологу, допустим Но вы уже знаете первопричину вы уже знаете, что я испытываю чувство вины по такому-то, такому-то поводу. Я попробовал поговорить с этим человеком, я попробовал, допустим, исправить как-то ситуацию, послал там ему подарок с извинениями. Я попробовал это сделать, но человек вот э, все равно в обиде на меня. Это мы дальше сейчас с вами пойдем, да, по поводу того, как нам навязывают чувство вины. Но вы сделали определенные действия, и вы красавцы, вы большие молодцы. И еще понять, что чувство вины, по идее, вообще время, время все лечит. Вот это тоже надо понимать. И это все равно пройдет рано или поздно. Но кто-то здесь скажет, ага, вот это где-то внутри потом останется копится, как снежный ком, потом где-то там вырвется наружу. Вот я против немножко этого, в плане того, что если человек любит жизнь, если он живет здесь и сейчас, если он старается испытывать положительные эмоции, ему некогда будет думать о прошлом просто-напросто. У него вон здесь сегодня осень наступила, а поздняя осень, да сегодня снег вышел, ему некогда э, жить, снова проживать это чувство вины. Это мое субъективное мнение. И я действительно человек действия. Я лучше буду действовать, чем лежать в депрессии. Даже элементарно, если я буду лежать в депрессии, я тоже человек, да, я уже поняла, что стоит только поднять пятую точку, хотя бы выйти, прогуляться на улицу уже начинаешь улыбаться. Или лежать в полной депрессии, но при этом улыбаться, вот лежа улыбаться, все равно поднимается настроение. Тело наше понимает, что мы счастливы. Ну, об этом еще в конце я поговорю, да, как раз, как убрать чувство вины через наше тело. Итак, идем дальше. Сейчас я посмотрю. Угу. Так, идем дальше. Ага, самое интересное, что... Эх. Угу. У меня доступ-то по ссылке. А, а я-то, значит, вещаю. Сейчас сделаю открытый доступ. Вот. Ну что ж, хорошо. Потом все равно это в записи останется. И, в принципе, все будет замечательно, все будет хорошо. Так, идем дальше. Я рассказала о том, как вы можете убрать чувство вины по отношению к себе. Так, теперь и понять что время ага. теперь смотрите теперь давайте поговорим о том как э, теперь поговорим о том как нам навязывают чувство вины когда я готовилась э, к этому к этой теме ребят на самом деле я очень сильно ужаснулась насколько э, нам действительно навязывают чувство вины я начала набрала чувство вины в поисковике и вы тоже можете набрать в Яндексе у меня вышло вот такое следующее. Первое. Как вызвать чувство вины у человека? Второе. Как заставить человека чувствовать вину? Вы представляете, как, насколько это страшно? То есть люди специально обучают себя, чтобы навязывать чувство вины кому-то другому, и это страшно. И это в нашей жизни повсеместно. И это надо понимать, что нами зачастую осознанно или неосознанно пытаются манипулировать, пытаются навесить на нас чувство вины. А когда человек э, с чувством вины, с ним можно, по идее, делать все что угодно, ребят. А, ты виноват, а вот давай-ка ты мне вот, э, чашку кофе купи сейчас. И человек чувствует чувство вины, он пойдет и купит этому человеку э, чашку кофе. Многие вещи мы сделаем, чтобы человек э, вышел из этого состояния на самом деле. И теперь внимание, раз мы знаем, что это своего рода манипуляция нашим сознанием, как это можно выявить, как это можно найти. Еще, кстати, могу сказать следующее, что чувство вины нам очень часто навязывают комментаторы под нашими блогами, блогами под нашими видео, да, под нашими статьями. Очень часто это бывает, просто это надо понимать, что человек может быть даже неосознанно, но написав комментарий, он а может быть осознанно, да? он пытается тем самым начать манипулировать нами и вешать на нас чувство вины. Итак, первое, когда на нас навешивают чувство вины. Это бывает и в отношениях, кстати, о птичках, да, причем в отношениях это намного чаще, чем в жизни. Ну, в жизни обычно это делает директор, да, если директор психологически слабый человек, он будет это делать, он будет унижать вас, причем унижать вас при всех. И с этим тоже можно справиться с этим подождать, когда все люди уйдут, подойти к товарищу директору и рассказать о своих чувствах через я, что мне сегодня было это неприятно, я не понимаю ваших действий, пойти через я. И вот как раз мы с вами идем к первой технике навязывания нам вины, которая в основном происходит в отношениях, да, когда человеку начинают говорить ты, вот ты то-то, то-то, то-то. Вот ты такой-то, такой-то, такой-то. Вот ты и так далее. Да? А, в этот момент сразу поймите, что на вас навязывают чувство вины. А, когда человек вам с вами разговаривает через «я» сообщение, я сейчас чувствую то-то и то-то. Ну, допустим, у меня был недавно пример. А, подруга живет с молодым человеком, и... У них недавно произошла ссора. Она все прекрасно понимает, что нам была не права, но вот рассказывает мне Ларг, говорит, вот ненавижу, когда в чистые вещи кладут грязную футболку. А вот он обязательно вот целый день походил в этой футболке, снял и положил в чистые вещи. Я не вытерпела, вспыли, вспылила и тут начинаем ему говорить, вот ты положил, вот понимаешь, она грязная, она воняет, ты положил ее в чистые вещи и теперь э, все чистые вещи надо будет стирать. То есть ее это возмутило, и, соответственно, она высказала это в резкой форме, причем используя ты. Получается, ты виноват да, в этом. Ну, молодой человек, соответственно, конечно, обиделся. А Через обиду он повесил чувство вины на свою девушку. Вот сейчас я об этом поговорю более подробно. Что можно сделать? Да? Есть, я уже тоже об этом говорила, есть прекрасное такое, как я сообщение. То есть раска разговаривать с другим человеком через свои чувства. Я сейчас чувствую, значит, что у меня пойдет негатив. Я не хочу с тобой ругаться, реально. Но мне очень неприятно, когда грязную вещь кладут в чистые. Почему? Потому что потом это надо все стирать и грязную вещь и чистую вещь. Вот, ну неприятно мне. Я бы хотела избегать ссор, да? Вот элементарно. То есть вы пошли а, от себя и получается вы не обидели другого человека. Вы это сказали человеческим языком. Я бы вот так вот это сказала. А по поводу обиды, да, почему мы начинаем испытывать чувство вины, когда другой человек обижен? И, кстати, это зачастую э, делают девочки. Мы это любим делать э, с мальчиками. Э, мы делаем так. Мы, значит, типа мы обиделись, вот что-то у нас там произошло, и в этот момент человек не понимает, а что происходит-то. И он начинает гадать, где я, что накосячил. Начинает там бегать, спрашивать. А ведь э, обычно мы же не умеем разговаривать, да? Нас этому не учили, скажем так. И человек начинает, ну что случилось-то? Ну, ну, а мы обижены. все, Мы обижены. И потом вот э, мужчина бегал, бегал вокруг нас. И мы в определенный момент говорим. Ну, ты знаешь, вон, э, Маринка тут сумку новую купила. А у нас, я знаю, там денег нет. И все. И повесили на вас еще второе чувство вины денег у нас нет. И мужик здесь, ребята, сделать все возможное, купит, купит вам эту сумку. Он скажет: Да на, на, возьми деньги, иди, купи вот эту сумку. Так, пожалуйста, на меня не обижайся. Вот, да? Он попытается снять тем самым чувство вины. И вот когда. Если вы понимаете, что человек на вас почему-то обижен и вы задаете ему вопрос ты хочешь об этом поговорить или давай с тобой об этом поговорим. и человек никак не реагирует на это, а все равно обижается. В этот момент можно просто сказать и не просто сказать: на обиженных воду возят, не зря существует эта поговорка развернуться и уйти. Реально, если человек не идет на контакт, а обижается на вас, это его проблема, поймите, пожалуйста. Не надо вестись на людей, которые постоянно обижаются и не идут на контакт. Значит, человек осознанно желает вызвать в вас чувство вины. Это надо понимать, это надо уметь разграничивать. И когда человек начинает говорить «Да ты! Ты!» Вот ты тут, вот ты тут, вот ты тут вообще дурак. Разворачиваемся в этот момент и уходим. Можно при этом сказать, когда ты будешь готов к конструктивному разговору, тогда мы с тобой поговорим. В данный момент я хочу отсюда уйти. Все. И с этим человек говорит: да, слушай, я вот хочу поговорить реально тогда можно тоже сказать, давай так, давай мы не будем обвинять друг друга, а попробуем рассказать друг другу, что не нравится тебе и что не нравится мне. Так сказать, создать круглый стол. Вот реально, прямо дома можно, это если вы в отношениях, да, давай вот, вот у нас круглый стол, за который мы садимся тогда, когда у нас есть конфликтные ситуации. А когда это начальник или кто-то на работе, да, то в таком случае попробовать поговорить с человеком. Ну, с начальником, понятно, лучше разговаривать не при всех, а действительно тет-а-тет. -а -тет. Обсудить этот вопрос, я думаю, что начальник будет не против, если он еще с мозгами и может даже признать, что он где-то не прав. Все всегда решается разговором. Поэтому я говорю, когда вы сами на себя одеваете чувство вины, то лучше, конечно, позвонить другу и проговорить это вслух. Вам легче будет. Но это моя всего лишь рекомендация. Вы можете так не делать, да? Это мое субъективное мнение, и вы можете быть с этим не согласны. И это вот так вот здорово, прекрасно. Ну что ж, теперь, значит, как я и обещала, как можно убрать а, наше чудесное чувство вины, когда он, оно есть в нас. Когда, оно, когда нам навязывают, да, я сказала, вы или уходите, когда слышите обвинение в свой адрес, или пытаетесь поговорить с человеком. Когда чувство вины находится в вас, вы, я уже как тоже озвучила это, это признать, озвучить, найти первопричину и начать действовать. Признать и найти первопричину, озвучить и начать действовать. Также что вы можете сделать? Есть такой метод, у меня даже есть видео на эту тему, да. Если вы испытываете чувство вины, по какой-то определенной причине накосячили, идете в лес так, чтобы вас не было слышно и видно ну, чтобы людей не было рядом, вот это больше лучше рекомендую. Конечно, это можно сделать в квартире, допустим, схватиться за подоконник, но вы тогда не сможете прокричаться, вам сложно будет прокричаться, прореветься, проистерить, то есть убрать вот этот весь негатив из своего организма. Вы приходите, находите какое-нибудь дерево, да, которое сильно стоит или лежит, обхватываете его и начинаете его вот... Проживаете эту обиду и пытаетесь как бы эту обиду из себя достать. Вы ее вырываете, вы пытаетесь это дерево вырвать. И не важно, что в этот момент вы захотите плакать, реветь, но держите это дерево и вырывайте до тех пор, пока от бессилия не упадете. Это реально, это работа с телом. Крич... если захочется в этот момент кричать, плакать, делайте, сопли, слюни идут, не обращайте на это внимания, вы действительно пытаетесь вырвать это дерево. И когда вы уже поняли, что нет сил вырывать это дерево, тогда можно его уже отпустить, и то не просто вот так, ну ладно, дерево, все, я устал, да, а вот прямо как будто вы его вырвали до конца. Это вот такая вот техника, я ее тоже делала. Смотрите, чувство вины, где у нас с вами живет, в основном, чтобы понимать, да, это желудок, это наш желудок, и даже вот элементарно, если вы ходите по улице, да, и вот человек вот идет вот так вот, значит, где-то у него вот здесь вот чувство вины живет. И да, можете даже, когда вы чувствуете чувство вины, понаблюдать за вашим телом, что происходит в этот момент. Да. Вы или пытаетесь там спрятаться, да, становитесь маленьким. В, этот, в этом случае я рекомендую расправлять плечи, грудь вперед, э, немножко носик вверху, чтобы... Ну, это актерские техники, да, вот я вам сейчас говорю. Но это тоже реально помогает, чтобы совсем вот так вот себя не опустить. Или можете понаблюдать, а где вот когда на вас пытаются навесить чувство вины, или когда вы сами испытываете чувство вины, где оно живет в вашем теле? Может, э, у ну, большинства живет вот здесь вот в желудке. Э, ну вот здесь вот в желудке сейчас я немножко пристану. Вот вот здесь вот в желудке живет. Вот если все же вы понимаете, что чувство вины у вас не в этом месте, что вы делаете? Есть еще одна хорошая такая техника. Мне ее показала психолог, мы с ней работали над моей прекрасной темой. Что вы можете сделать? Вот чувствуете чувство вины. Посидите, сконцентрируйтесь на своем теле, где она находится у вас сейчас. Да? Может, у вас идет зажим в плече, может быть, на спине, может быть, в большом пальце на ноге или в коленях. Вот сконцентрировались, а может, в нескольких местах одновременно. Вот вы сконцентрировались, прочувствовали это чувство вины, нашли, где оно живет в вашем теле. Затем что вы делаете? Берете два пальца, ставите их перед глазами. Голова наша не двигается никуда. Двигаются только глаза в этом упражнении. Или можете попросить кого-то из друзей или подруг сделать вам, поставить перед вами два пальца и сделать это упражнение. Можно так. Итак, мы берем... Да, у нас концентрация, мы понимаем, где у нас боль находится, чувство вины. И ваша подруга, или вы сами начинаете вот так вот быстро-быстро, быстро-быстро глазами ходить, за этими двумя пальцами. Вот, быстро-быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Ни о чем не думаете. Ваш взгляд, просто ваши глазки туда-сюда, туда, сюда бегают за двумя пальцами. Пальцы двигаются быс. Трах. И в таком случае вот поделайте так, пока не поймете, что все, все, все, у вас даже настроение начинает подниматься. Ну все, я устал, устал, устала, устала, устала. Да? <плакова> Все, убрали эти пальчики и попробовали снова сконцентрироваться а, там, где у вас жила вина. Сконцентрировались, и я на 100% уверена, что если это не такая большая да, вина, то ее нет в вашем теле. И получается, смотрите, если она еще осталась, вот сейчас прям я чувствую, что у меня здесь такой камешек небольшой есть, можно еще сделать раза два или три до тех пор, пока вы не почувствуете реальное облегчение. В основном уходит, вот, вот честное слово, я делаю это упражнение, когда я понимаю, что мне сейчас его надо сделать, я делаю. Дальше можно, знаете, что еще? Сделать, вспомнить какой-то радостный ваш момент, который принес вам колоссальное счастье. Сконцентрироваться вот на этот вот болевой, болевой момент. Поставить два пальца. Работают опять только глаза, но вы медленно вводите. И перед вами в воображении этот прекрасный момент. По-моему, у меня голова пошла работать. Вот медленно водите, с концентрацией вот сюда внутрь. То есть мы убрали отсюда боль и поставили что-то хорошее и что-то приятное. Почему я рекомендую работать с телом? Действительно, очень много актерских техник построены через тело. Мы очень много можем сделать эмоций как раз через тело. Я очень много знаю техник, как флирт, через что делается, как его сделать, да, искусственным путем, обиду, злость, боль. Все это мы можем сделать через тело. Поэтому я смело рекомендую, если у вас действительно есть чувство вины, поработайте со своим телом. Если вы не хотите испытывать чувство вины, да, еще вот такой вот момент, не косячьте, не косячьте. Вот реально, даже элементарно, примеры из жизни, да, есть такие моменты у людей, когда человек уходит в мир иной, да, а оставшийся он начинает себя винить и корить. Вот я там, мы в обиде расстались, мы не попрощались, я не сказала ему, что люблю, да, но ведь в таком случае мы это можем сами предотвратить, и когда наш любимый человек собирается на работу, мы же можем подойти и сказать, я люблю тебя, правильно? Даже если мы в ссоре, мы можем подойти и сказать, я люблю тебя, чтобы потом не сожалеть об этом и не испытывать чувство вины. Так ведь это? Потом, значит, у меня есть знакомая девочка, у нее интересный случай такой в жизни произошел. Она ехала на машине и голосовал то ли пьяный, то ли под наркотиком молодой человек. Ее знакомый, но она проехала мимо, ну человек пьяный, не захотела его садить в машину. И через несколько дней она узнает, что его убили. Причем он был под наркотическими веществами, и как раз вот убили её, его в тот день. Представляете, какое чувство вины она испытывает или испытывает, да, какое чувство вины она испытывает? И все элементарно, очень просто. Человек был под наркотическими веществами, вот я объясняю, да? Ты понимаешь? Ты знаешь, что было бы, если бы ты посадила его в эту машину, а не перемкнуло ли у него там в сознании, и он бы не захотел убить тебя. Ты же об этом не знаешь. Может, как раз не остановившись, ты спасла себе жизнь. То есть давайте ситуацию рассматривать с разных точек зрения, а не вот э, чисто вот такой в лоб. Да, вот я виновата, да ни в чем ты не виновата на самом-то деле, потому что ты не знаешь, что, будет, что было бы с тобой на самом-то деле. Может, и ты так себе жизнь спасла. Поэтому я рекомендую все таки разбираться с чувством вины досконально, а, взять ручку с листочком а, и прям прописывать, ответив на вопрос себе зачем, для чего, да 150 вопросов себе задав и на 150 вопросов ответив себе честно-честно. Вот, по-моему, я сказала все по поводу чувства вины. А, сами придумали, сами одели. Да, еще чувство вины мы сами придумали себе, сами одели и ходим с этим чувством вины. Такое тоже бывает. Так, какие -то, что делать? Так, все. Угу. Так, учимся разговаривать через я-сообщение. Что чувствую я? Что, если вы не хотите, повесить на другого человека чувство вины. Я чувствую. Мне вот тут плохо, мне тут некомфортно, да, и так далее. Этому надо учиться для того, чтобы... Ну, если вы хотите, конечно, чувство вины на другого человека, то ты, ты, ты... А вот тут я еще и обиделась, развернулась, ушла, и неделю с тобой разговаривать не буду. Вот с таким человеком я бы не рекомендовала вообще общаться, иначе тоже негатив будет у вас. Так, все, я все сказала, ребят. Я просто... И еще раз рекомендую смотреть фильмы э, так, чтобы акцентировать внимание, когда, если в эпизоде есть ссоры между людьми, как они ее разрешают. А разрешают они в основном, э, я хочу об этом поговорить. Э, давай поговорим об этом. Да, через вопросы. Это очень хорошая техника. Уметь разговаривать и с самим собой тоже. Подписывайтесь на мой канал, смотрите меня каждый четверг в 19.30. Я стараюсь быть в прямом эфире. Если только у меня не съемки, или вот как сегодня я еду смотреть. Фильм, где мой ученик играет главную роль. Я с удовольствием хочу его посмотреть, этот фильм. Поэтому вышла сегодня пораньше в прямой эфир. Вот, с вами была Лара Шум. Благодарю тех людей, кто поддерживает мой канал донатом. И пусть он вам вернется в стократном размере. Пусть он вам вернется в стократном размере. Так, ну что, пойду посмотрю, может, есть какие-то вопросы. Так, ага. Uh -huh. Все, друзья мои, благодарю всех моих зрителей, которые меня смотрят.